Здравствуйте, друзья! На связи правец Сибирь, Мушкин Владимир. И сегодня мы рассказываем и изучаем вопрос страховки по кредитам до того, как вы еще подписали кредитный договор. То есть вот вы подали заявку на кредит и вам позвонили, либо прям в банке одобрили и говорят, все, вот мы готовы вам выдать кредит. На условиях того, что вы должны нам страховку подписать, там, перечислить и так далее. Тогда что мы делаем? Вот мне человек сегодня написал то, что проделал он. А вот я зачитаю. Банковское жульничество, страховка кредита. Получил одобрение кредита. Приглашают на подписание. Упс, в ваш кредит включена обязательная финансовая защита стоимость 2000 в месяц. Дохнул, выдохнул. Попросил бланк обращения директору дополнительного улиц, офиса улица Такая-то от такого-то. Ну вот в простой форме. сообщая о том, что сотрудник дополнительного, улица, э, дополнительного офиса улица Такая-то нарушает федеральный закон о потребительском кредите, статья 5, пункт 7, который запрещает связывать договор займа с другими договорами. Также в действиях сотрудника Иванова Ивановой, усматриваю попытку получить мои денежные средства, злоупотребив моим доверием, что является мошенничеством, согласно УК РФ, статья 159, дата, подпись. Через час перезвонили и пригласили на выдачу безо всяких страховок. И что мы делаем? Мы берем сейчас вот эту страничку. Вот сюда мы ее еще вставляем. Плюс сейчас э, выгрузим видео, которое записываем и раскидаем по всем чатам вот эту рекомендацию. То есть достаточно просто, э, чтобы не мучиться с тем, что вернуть страховку, там, через суд э, заявление писать. Достаточно просто предотвратить преступление своим заявлением, чтобы сотрудники банка не совершали преступление. И читаем. Так, у нас статья 5, пункт 7, да? Видим статья 5, федерального закона о потребительском кредите. Условия договора потребительского кредита займа. Переходим в пункт 7. Пункт 7. Так, 13. Пункт 13. Так, 6. Вот он, Общие условия договора потребительского кредита займа не должны содержать обязанность заемщика заключить и другие договоры, либо пользоваться услугами кредитора или третьих лиц за плату. Кредитор не может требовать от заемщика уплаты по договору потребительского кредита займа платежей не указанных в индивидуальных условиях такого договора. То есть требовать заплату можно только проценты, которые указаны в индивидуальных условиях такого договора. Но никакие другие дополнительные условия не имеют права требовать. Об этом говорит закон. Статья 5.7 закона о потребительском кредите. В редакции 3 июля 2016 года. с Номер закона 353 ФЗ от 21 декабря 2013 года. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Делайте репосты. Заходите на сайт правоведсибирь.ру Закон освобождаем от кредитов. Здесь вы посмотрите всю информацию как мы что делаем, видеоролики. Самое главное, отпускаетесь в самый низ, выигранные дела в раздел нажимаете. И вы здесь можете подобрать для себя любое выигранное дело. На сайте опубликовано более 250 выигранных дел на разные вкусы, на разные ситуации. Еще раз благодарю. За внимание! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты.